Audi Q7 защита, шумка точнее, моторного отсека между двигателем, была вот такая похабная, первый слой, второй слой типа баралона что-то, третий слой отрывается на ура Будет краситься, клеиться шумкой и впихиваться, втуливаться обратно. Была мысль купить новую. Состоит из трех частей. Левая, правая, центральная. Левая, правая стоит по 2500 рублей. Это, по-моему, что-то около 6. Но ее еще и в наличии нету. Брать с разборки, менять шило на мыло, тоже не хотелось. Такой процесс, пока движка нету, почему бы не поменять. Вот голый вариант, почищенный, обчищенный. Вот. Сразу предупреждаю, я не маляр, и вообще далекий от лакокрасочных изделий. Но что-нибудь думаю на химичу. Ладно, пошли купаться. В бензине для начала такая твердоватая даже не пойму с чего сделано после бензинчика им явно похорошело посмотрим как будет после растворителя аккуратненько я оставить так все время любил желтый цвет шутка Вообще, путем опытным пришел к выводу, что без краски она клеится неплохо, но с краской клеится лучше. Поэтому халтурно немножко обмазал тем, что было. Лишь бы, лишь бы. Монолитом специально не стал красить. Потому что, потому что. Посмотрим конечный результат. Вот так вот выглядит без обшивки. Да, yeah. yeah. ご視聴ありがとうございました Вот получилась такая штука. Блестит, конечно. Ну да ладно. Зато вид товарный. Я конфликт между играками и сообщает градусов на 10 не На фокусируется Лаха.